Какой же анекдот рассказать <смех> Вот когда не надо, нету, когда надо никак, а когда не надо, лезут из головы. А Можете спеть. Давай я расскажу. <смех> давайте. <смех> а, я извиняюсь, как, как к вам можно обращаться? Как, Евгений Иванович. А, Евгений Иванович? Да. Он спрашивает, а, как а, обращаться. Е е е Евгений Иванович, давайте, рассказывайте. Все, Мужчина садится в автобус и на переднее место для, ну, для детей, <Für preferences> uh -huh. а, а женщина говорит, мужчина, куда же вы дели? Это для маленьких. Место для маленьких. Он говорит, а что же, говорит, я за одну установку трезать буду? Бестолковый. О, Так и знал, что хулиганские они.